Давайте поговорим об отношениях. И не столько о том, что это такое, как это делается, а о том, что отношения строятся. То есть от «я захотел» до «я имею семью» проходит достаточно длительное время. Иногда это может быть быстро, однако этапы в этом процессе всегда есть. И э, я, конечно, перечислю эти этапы, но не с целью научить вас, какие должны быть этапы в построении семьи, а с целью посмотреть, э, на каком этапе конкретно у вас заканчиваются отношения, если вы одиноки, и э, на каком этапе что с этим делать. Итак, как я уже сказала, первый этап «Я хочу». Достаточно важный этап, потому что очень многие люди на тех же сайтах знакомств или еще где-либо знакомятся, совершенно не понимая, зачем они это делают. Как-то на автопилоте все происходит. Либо говорят, я просто общаюсь, я от скуки и так далее и тому подобные вещи. На самом деле это уговаривание себя или еще какие-то моменты. Многие просто говорят, я устал. Устал от нервных потрясений, от выматывания и так далее, потому что отношения на каком-либо этапе прекращаются. Следующий этап ⁇ это этап знакомства. Если у вас прекращаются отношения на этапе знакомства, здесь несколько могут быть причин. Либо вы знакомитесь не там. Например, если вы пришли на тренировку беременных женщин, то вряд ли вы с какой-то из них познакомитесь для создания семьи. Я понимаю, что очень метафоричный пример, но тем не менее. Часто бывает «знакомлюсь не с тем». Это очень частый пример, однако здесь нужно чуть-чуть остановиться и поговорить. Потому что... Знакомство не с теми людьми, как правило, это подсознательная вещь, которая бережет меня от отношений. Самостоятельно из этих подсознательных игрушек крайне сложно выйти. Однако, мы можем регулировать все, что у нас в сознании. Возможно, послушав это видео и поняв, что так с вами играет ваше собственное подсознание, которое бережет вас от нервных потрясений и так далее, перечисленных чуть ранее, да, вы сможете договориться со своим собственным подсознанием. Как я иногда шучу, подсознание нам говорит – ну что ты, ну пойдем, ну хватит, ну давай домой, нам так хорошо, ну никто не трогает, все, мило, ну ты вспомни, как было в прошлый раз, ну ведь ужас какой-то. А можно тому же подсознанию точно так же сказать, нет, ну дорогой, понимаешь, в прошлый раз было вот так, но э, люди же разные, и два раза в одну реку войти невозможно, потому что на одного и того же человека попасть-то нереально, и так далее. То есть какой-то такой вот милый разговор с собственным подсознанием. Однако на то, что мы выбираем не тех людей, всегда есть причины. И по-хорошему, его все-таки эту причину убирают в кабинете психолога. Во-первых, это профессиональная помощь. Во-вторых, есть наблюдатель, который наблюдает за вашим подсознанием, в отличие от вас. Вот. И есть человек, который может направить куда нужно и убрать, что самое важное, то, что нужно. Вот. особенно если этот человек работает с родовыми нюансами, с семейными проблемами и так далее и тому подобные вещи. Иногда на этапе знакомств заканчиваются отношения, потому что человек просто не умеет презентовать себя. Подумайте о том, что вы говорите, когда вы встречаетесь с другим человеком. Если вы рассказываете о том, что у вас есть кредиты, малолетний ребенок и вообще мужики вас вечно бросают через два месяца отношений, возможно, человек не захочет с вами связываться. Если он вдруг и захочет с вами связываться, то вы же сами будете думать о том, что случилось, почему он захотел, что с ним не так. Иногда этап знакомства удлиняется за счет того, что выбор способа знакомства не подходит для конкретного человека. Например, кто-то сидит и плачет о том, что он не может познакомиться на улице, кто-то говорит о том, что в интернете одни извращенцы, люди не умеют писать, понимать по коротким смс-сообщениям, то есть не умеют общаться, потому что это совершенно отдельный способ общения. И таким образом никто из нас не думает, что в нас что-то не так. Естественно, вокруг что-то все не так и все не то. Однако есть у меня поговорка, и часто в моих видео вы ее слышите, в моей жизни есть все, что я хочу. То есть, если мы не знакомимся, значит, по каким-то причинам мы это хотим. Если причины очевидные, например, не там знакомлюсь, не умею разговаривать по СМС, или не могу подойти к девушке или к парню познакомиться и так далее, значит, можно попробовать что-то здесь поменять. Если поменяли и не получается, значит, нужен специалист. Специалист не будет за вас ходить знакомиться, не обольщайтесь. Специалист не будет вас знакомить и заставлять жениться, и так далее, и тому подобные вещи. Но специалист может убрать те барьеры, которые существуют. Маленький пример, наверное, он тоже встречается в моих видео, когда женщина, общаясь со мной, рассказывала о том, какие мужчины нехорошие люди, и что нет серьезных людей, и никто не хочет замуж ее брать. Женщине уже было очень даже за, 60-70, не помню точно. В разговоре мы выяснили одну простую вещь. Бабушка на войне теряет мужа и двух детей воспитывает одна. Ее мама разводится, двух детей воспитывает одна. Она разводится, двух детей воспитывает одна, ее дочка разводится и воспитывает двух детей одна. Эти дети еще маленькие, и это уже мальчики. А виноваты были во всем мужчины. Я сейчас не хочу кого-то в чем-то обвинять. Однако, если мы становимся хозевами своей жизни, то все прекрасно получается. Смотрите наш канал далее, и в следующих видео мы будем рассматривать следующие этапы по пути к созданию счастливой семьи.